60 миллиардов. Именно такое количество сообщений отправляется только за один день через всеми любимый мессенджер WhatsApp. Давайте так, вот прямо сейчас в комментариях под этим видео напишите, каким именно мессенджером вы пользуетесь на своем iPhone. С уверенностью в 95% заявляю, что это будет WhatsApp от Facebook, а простите, мета-платформс. Однако, давайте будем честны, если вдруг пользователь совершает ошибку в виде удаления чата или какой-либо переписки с том или ином приложении, ни один разработчик не сможет гарантировать вам, что те или иные переписки можно будет восстановить. Несколько месяцев назад с моим устройством случилась ситуация, когда мне срочно потребовалось восстановить удаленные ранее переписки на своем iPhone. Честно сказать, детали не помню, но был один совершенно очевидный факт. Необходимые мне чаты и информация в них, включая всевозможные документы, ссылки, фотографии, видео и многое другое, были удалены с моего устройства. ситуации, при которых необходимо восстановить удаленные материалы с вашего аккаунта в WhatsApp, вагон и маленькая тележка, например, приобретение нового iPhone или переход с андроида на iOS. Конечно, существует всевозможные облачные сервисы по типу iCloud на наших iPhone, в котором может храниться определенная резервная копия мессенджера WhatsApp. К примеру, разбили экран, необходимо восстановить переписку 2-3-4 летней давности из той или иной резервной копии вашего устройства и многое другое, вследствие чего даже iCloud не сможет помочь вытащить ту или иную информацию с мессенджера на вашем iPhone. Увы и ах, но в таких экстраординарных ситуациях стандартное программное обеспечение от Apple в виде iTunes на наших компьютерах далеко не всегда может помочь решить ту или иную задачу. В таких случаях и даже нужно прибегнуть к помощи сторонних приложений, из которых качественных, к сожалению, всего лишь по пальцам пересчитать. Одной из утилит, которая помогает пользователям восстановить удаленные переписки и информацию из WhatsApp, а, а также выполнять перенос данных с одного устройства на другое, является программа iCareFone для WhatsApp. Одним из ключевых преимуществ данной программы является не только привлекательный и понятный в использовании интерфейс, но и поддержки здесь русского языка. Помимо восстановления данных из WhatsApp, iCareFone поддерживает также многие другие популярные мессенджеры, включая Kik, Viber и WeChat. Все, что нам необходимо сделать для того, чтобы начать взаимодействие с данными из WhatsApp на нашем устройстве, это наличие шнура Lightning iPhone и, соответственно, нашего компьютера. Кстати, загрузить приложение можно по специальной ссылочке в описании к этому видео. Далее, после установки программы, запускаем ее, предварительно подключив наш телефон к компьютеру. Среди плиток с иконками мессенджера выбираем нужное нам приложение. В нашем случае это будет WhatsApp. Всего доступно три основных опции. Это передача, создание резервной копии и возможность просмотреть и восстановить в случае необходимости удаленные файлы из приложения. Предположим, вы решаете перейти с Android на iPhone, ну или же наоборот на вкус и цвет товарищи, нет. Все что необходимо сделать для того, чтобы начать процесс переноса данных из WhatsApp с одного девайса на другой это подключить одновременно сразу два устройства компьютера. После того как программа распознает с какими устройствами происходит взаимодействие, в появившемся окошке можно выбрать с какого именно девайса будет выполнен перенос данных. Вторая опция, как я считаю, не менее полезная. Именно при помощи нее можно создать резервную копию не целого устройства, а именно резервную копию мессенджера со всеми сообщениями, фото, видео, контакт Актами и многое другое. Касаемо третьей функции, с ее помощью вы сможете восстановить те или иные удаленные переписки, ну а также просмотреть содержимое резервных копий мессенджера WhatsApp. Это все, конечно, хорошо, здорово и классно, однако у приложения есть довольно существенный подводный камень, в лице цены за подписку. Вполне возможно пользоваться бесплатной версией, однако функционал будет там достаточно урезанный. Что касается цены за приобретение полной версии, то она достаточно кусается и даже меня, честно говоря, жаба то задушила. Тем не менее, случись не Ситуация, как непосредственно с мессенджером, так и соответственно с вашим устройством, восстановите и просмотреть исключительно необходимую вам информацию можно будет при помощи этого приложения. Если вы решили приобрести полную версию, то по специальному промокоду, который вы видите прямо сейчас на своих экранах, и который я продублирую в описании к этому видео, вы сможете получить скидку в 30% только для подписчиков канала Apple Finder. Надеюсь, что данное видео было для вас действительно полезным и интересным. Если это так, то не забудьте прокомментировать это видео, подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и поделиться им со своими друзьями во всех социальных сетях, в которых вы зарегистрированы. Вконтакте, Твиттер, Инстаграм, Фейсбук, где угодно. Меня зовут Артём, а вы находились на волне канала Apple Finder. До встречи в следующих видео. Пока!